Привет, друзья! В эфире канал Субъективное мнение эретических людей и наша программа Что делать? Как всегда мы начнем с новостей Костромы. И первая новость. Нервы водителей в пробках на Костромском мосту начинают постепенно сдавать. Вот пришла такая новость интересная дед. Мститель. Короче произошел скандал. Там кто-то его подрезал. Он ехал на старенькой Ниве. Кто-то не захотел ставить пробки, подрезал дедушку. Дедушка выскочил вот с таким фонарем к нему, стал махать там какая-то проворучная машина. Кстати, как я видел это видео, весь. Вот посмотрите. Он начал фонарем махать, там угрожать этим ножом там водителю Иномарки. В общем весело было. На было у меня. Иду я значит тоже. Тут недалеко, где вот эти вот пробки, только э, где у Кострома пляж, там тоже идет въезд в итоге на мост. И там тоже стоят пробки, там вот через весь пляж, вот так вот туда вот пробки, по нижней дебре ага. стоят пробки, в общем, иду я, вижу, мы, на мопеде мужичок такой пытается между машин протолкнуться, значит, У -у -у. и выбегать из этого джипа, мимо которого он пытался протолкнуться, мужик хватает его за шкир, говорит, Ты, ты пьяный, говорит, ты пьяный, у тебя несет. Ты мне поцарапал машину, начинают смотреть машину. Там я смотрю, в других машинах уже снимать начинают. Люди угорают уже просто. Ну, в итоге отпустил, он там ничего не поцарапал. Ну, то есть, да, нервы сдают, у людей как бы сказываются эти пробки. Так кстати, надежды депрес там тоже произошла драка двух водителей что-то там кто-то не поделил. Они просто вышли из машины, там мордобой строили. знаете, в Ютубе тоже там ролики есть. Там просто реальная драка просто. А на улице Ивана Сусайна, водитель фуры Там много-много пешеходных переходов И люди когда переходят, как бы еще больше поток Тормозят, люди и так не могут выехать на мост mm -hmm. И там какой-то дедушка Там стал замечание водителю фуры делать Кто-то вышел из машины и навалял дедушки. дедушке представляешь? Ну нехорошо, конечно, дедушки mm -hmm. валять Но мы просто хотим призывать людей к тому Чтобы они не вымещали no, злость друг да, на да, друга да, Но ну, да. ну, ну, свои предъявы выбрасывать, Наверное, не друг к другу А как-то власти выражать свои претензии mm -hmm. да? Ну зачем морду бить друг друга Но в любом случае не раздают Нервы сдают. Просто нужно вот эту вот злость и энергию не против друг друга направлять, а против власти. Ну да, ну как-то, ну, по крайней мере, озвучивать мы, свой, свои претензии. Мы. мы на одном социальном уровне, мы как бы должны быть заодно. Мы сейчас должны э, быть как бы э, против того, э, как нас в эти условия загнали, так мы должны быть против того, кто нас в эти условия загнал, а не друг против друга. Да, то есть надо объединяться, а не разобщаться. Это очень глупо просто, друзья. Они, в общем, только от нас этого и ждут. Ну а вот следующая новость. Здание легендарного завода «Искра» в городе Кострома стало местом встречи наркоманов и алкоголиков. Кстати говоря, кто не знает, это историческое здание. Было построено братьями Зотовыми в 1850 году. Это была известная фактурой. В общем-то, историческое здание. И сейчас оно заброшено. Люди как бы там, подняли вопрос, почему на самом деле вот завод «Искра» Это советский завод, и он сейчас находится в раздолбленном совершенно состоянии. Ну, да, да, раз, получается, по... никому не нужна наша промышленность. Да, в принципе, я... Вообще неудивительно, что вместо наркоманов там, потому что это, полиция это, на каждом шагу, как бы, это, они уже не знают, куда деться. Вот и всякие заводы поэтому идут. А слушай, откуда наркотики к стране Я вообще не понимаю. У нас что-то где-то что-то Вообще, несмотря, несмотря на то, что у нас красная страна, вот особенно Кострома, она очень... Это один из самых полицейских городов России Кострома. То есть полиция у нас на каждом шагу. Угу. Несмотря на это, у нас в области бешеный наркотрафик. вот Потому что, посмотрите новости, да, раз в неделю да, показывают, что каких-нибудь наркодилеров задержали. Там. там несколько килограммов наркотиков, там несколько килограммов наркотиков изъяли. То есть ну, наркооборот в Костроме... Он как был, так и продолжается. Я не понимаю, откуда они берутся, они самолетов что-ли бросают, откуда как они сейчас так прокопали из-за Афганистана. Как... Ну просто у меня есть такие мысли, что как бы... Эм... Не знаю, как помягче сказать, но просто я думаю, что не, уж... все, не все так просто, потому что э, если бы не было никакой поддержки этому наркотрафику, то как бы ничего бы не получилось. Если бы власть на самом деле бы давила это, то... А мне еще, знаешь, что больше все приказать? Я с тобой полностью согласен, что если бы не было какой-то, так скажем, мягко говоря, полуофициальной поддержки, этому делу такой какой-то крыши непонятно. это, конечно, совершенно незаказуемый, но понятно, что этот бизнес, это бизнес, это реальные бабки. Это, б... знаю, это бешеные бабки просто, вы какие деньги там крутятся. Ты знаешь, мне еще чего приказать? Вот это отдел раньше был по контролю за оборотами, за оборотом наркотика. По контролю! Mm. А почему по контролю? Назовите его по борьбе с оборотом наркотик, с незаконным наркотиками, да? По борьбе вообще, почему за контроль, ну контроль за оборотом накроют, то есть они хотят его контролировать, да, мы да. <laughs> контролируем это, но мы с этим не боремся, то есть вот завод, но советский завод развалил, да. и получается, что и контролируют, да. Советский завод да, развалили, и сейчас там притон алкоголиков, наркоманов. Хотя из этого можно было прек... вот. сделать прекрасный как бы исторический центр, и туда можно просто-напросто возить туристов. Я посмотрел, кстати, картинки. Угу. Очень красивый завод. И у нас вообще таких зданий по всей России полным полно заброшенных таких. А в Костроме сколько? Посмотри, там да. красивые здания. В Плёс ездили недавно. Красивейшие здания, да? Они просто умирают. Вот возите туристов туда. А туристы ездят хрен знает куда. Фу, кстати, можно поздравить костромских абитуриентов... Первая волна прошла, и абитуриенты, в общем-то, многие абитуриенты нашли себя в списках, мы их поздравляем. 664 человека в КГУ. В КГУ в этом году, кстати, объединилась, но ты в курсе как студент казанского государственного университета. Был раньше, расскажи, кстати, ты лучше знаешь вот эту тему, какие раньше были там учебные заведения, какое там объединение-то произошло. Ну, в смысле, то, что объединились... Да, и... какие ну, там учебные заведения? То есть был технологический университет? Да, вообще, какая? да, был э, технологический уни университет и уни университет КГУ. Эти два университета объединили, как бы, и причина специально то что не хватает средств, и объединяются университеты не только в нашем городе, чтобы как бы было легче... То есть административные расходы, они как бы намешают, да? То есть ректора... В итоге... Э, как и учителя, значит, так считают нам, тоже мы разговаривали с разными учителями, как и студенты, которые вот уже на, старшекурсники, они недовольны этим объединением, потому что это очень плохо сказывается, потому что КГТУ где физика и математика, и КГУ, где гуманитарная наука. КГУ, так и странской государственной... И КГУ имени Некрасова. А, КГУ имени да, и физика, и математика там, и объединили... Ну, просто это... Получилось перемешку. Те, кто учился, например, в центре постоянно, теперь им приходится ездить за Волгу в КГТУ, в корпус Е... И расписание до сих пор нормально не восстановили. То есть у тебя, у меня есть, значит, товарищ, у него одна пара, значит, в центре, в горпусе Б, а другая пара за Волгой. То есть, представляете, в один день приходится ехать за да, очень удобно. А вот при, при пробках, при пробках, наверное, очень удобно. Вообще, я считаю, в Костроме надо ставить новое здание, огромное призвать туда большое количество профессиональных преподавателей со всего мира. Представляешь, у нас будет такой Костромской государственный открытый университет, огромный, где будут множество специальностей, множество направлений. К нам будут ехать действительно люди, чтобы получать шикарное образование, будут цениться во всем мире. Вот это моя мечта. И, кстати говоря, о том, что к нам будут ездить люди, мы уже сейчас можем гордиться тем, что у нас есть студенты из Туркмении, Армении, и Казахстан. Вот ну, как-то к как этому ездят... относишься, я слышал, что... Не, не первый... первый год, да, это, это происходит. И из года в год ближнего, так сказать, ближнего из страны, да? да из ближнего <с> так скажем. Ну, в общем, Ближняя Азия, да, к нам ездят люди оттуда учиться. Поступают на платное, конечно, отделение. Учатся... Есть люди, которых, которые добились определенных успехов, которые все-таки... Сейчас учатся очень хорошо, там, русский язык и так далее, но есть, конечно, как вы понимаете, студенты, которые, ну, из этих стран, которые, у них очень проблемно все складывается, потому что, во-первых, а как вообще, они... вот, это я перебью, извини, как вообще у них общий уровень как бы, образования, как они смотрят на фоне нашего среднего, среднего студента? Им очень, им очень сложно, вот я и говорю, е если есть те, кто... А почему на это идут это... вообще к странамские университеты, берут каких-то людей из Туркмении и учат их русскому языку, литературу, а я слышал, даже по-русски они очень плохо говорят, зачем на университет на это идет? как ты считаешь? Ну, денег, потому что... То есть, получается, что, как финансирование нет из государства, они вы должны вот, прибегать к таким студентам, которые, в общем-то, по-русски очень плохо говорят. Ну да, это, конечно, не очень хорошо, когда студент не говорит вообще по-русски, знает пару слов и идет на филолога, например. Это... В русском, в русском городе, да? Да, это необъяснимо просто, ну... То и есть и университет идет то, в такие вот как. Эти, этим студентам делают то есть поблажки, да, и так далее, но все равно нужно понимать, что даже если эти студенты доучатся до конца, они образования никакого не получат. И просто как бы их могут дотянуть. И смысл этого, я, я не понимаю. Нет, про... ну даже смотри, вот даже с точки зрения уровня университета, то есть вот придет человек какой-то в Туркмению приедет и скажет, вот пожалуйста, у нас выпускник Костромского университета, вот эта девушка, да, а девушка по русски говорит с большим-большим трудом, то есть это, ну, как бы отражается очень на вообще на имидже на имидже университета, да, скажешь, а а ты что заканчивал-то, а я филолог в Костроме я филологически <зас закончила, <зас ну, ну понятно, каких там филологов выпускают нет, надо вообще посерьезнее как-то к этому отнестись. Я понимаю, что деньги сейчас нужны, но. Имидж тела такое. Вот, кстати, Виктор Емец, глава администрации города Костромы, встретился с рабочими проводящими ремонт моста. Не Смотрел там картинки. Прикольно, смотрится. Мне, мне вспомнили сразу же то, что в Советские времена проходило, когда наш глава, там, первый секретарь Рекома партии встречается на уборочной, значит, с колхозниками и призывают их, значит, достойно провести уборочную кампанию. Как, как ты вот к этому относишься? Ну, почему он приехал, зачем это нужно было? Недостаточно ну, было встретиться с главным... Мамным... Ну, в принципе. В принципе так. Емец, он такой человек, как мне кажется, который скажет, я, смотрите, я езжу на общественном транспорте, один раз на камеру съездит, и все. Ну, они ведь в же живет, да? Да, вроде нет, для чего вообще это делать? Такая вот... Ну, понятно, что, ну, в принципе, наверное, строителям по барабану, чтобы Емец приехал, да? Mm -hmm. ну, он призвал их, например, сказал. Он призвал их, ну, давайте, а Кострома от был... вас, зав... прям Кострома очень зависит от вас, давайте стройте. А что они могут? Дали лопату, они роют. Не дали лопату, они не роют. Да я говорю, это как-то ну, показательно просто для людей, чтобы они видели, что вот есть такой Виктор Емец, которому якобы не наплевать на Кострому. Ну, все равно как-то ты глаз режет, как-то это неприятно, блин, честно говоря. Вот так вот на публику когда. Ну ладно, дело Виктора Ямца. Хорошо, он приехал, людей поддержал, наверное, может быть как-то. Мы будем считать, что все в позитиве. Он поддержал людей, они вдохновились. Я думаю, что у нас все получится. 1 ноября мы выскочим из пробок на мосту. И до смерти убийства не дойдет все-таки к 1 ноября. Никто mm -hmm. никого не прирежет реально. Призываю, Реально резать не надо, морду бейте. Но Кстати, знаешь, чего МВД призывало? Значит, самосуд не устраивать, писать все на камеру идти в отдел внутренних дел, написать, писать заявление. Представляешь, я на камеру все запишу, как меня кто-нибудь подрезал. Приду в отдел внутренних дел, скажу, разберись, пока что мне скажут. Скажут: Чувак, привет, иди, дальше, пробки, стой. Ну ладно. Вот супер новость. 13 костромских многодетных семей бесплатно получили земельные участки. Представляешь, 13, целых 13. Еще причем. В Шарье, там, ну, в Чухламе, то есть в деревнях получает. Ну, 5 в Костроме, 4 в Костромском районе, это сразу же 9, да? Ну и 4 там бедолаги из Шари и 1 в Чухломском вообще районе. И вообще. Ну, многодетная семья, ты знаешь, Какого соск... качества они получили, да? Ну, земля наверное, у нас, я не знаю. Да, здесь разные, конечно. качество земля чего в первую очередь зависит сейчас? Как ты считаешь? Ну, как-то плодо... плодородности. В, ну, а в первую очередь сейчас качество земли зависит от приближенности к инфраструктуре вот То и есть если и... там газ, если там дорога, если там электричество Если там тот же транспорт, если там школа, если там хорошая больница да? А что, есть в Чуставовском районе хорошие больницы? Я не думаю, что есть там хорошая больница И вот эти костровские многодетные семьи, они уже герои То, что они костровские и то, что они многодетные Что же они там трех, трех детей, троих детей родили им дают бесплатную землю там где-то, и этим гордятся. Если бы этих хотя бы 1300 человек многодетных семей было, то я понимаю, о чем я говорю. 13, это что, для 700 тысяч? Это вообще ни о чем. Я считаю, вот эта новость, это ее причем выставляют как некое достижение области. Uh -huh. Это, мне кажется, позор для области, достижение. То есть 13 всего, 13 семей получили, 30, блядь, пример. землю, которая, может, вообще нет, на пустыре стоит, где ни вина нету, блядь. Я понимаю 13 семей, у которых по 10 детей. Это вообще другое, да. Ну вот да, я вообще считаю, что человек в многодетной семье живет. Власть должна вообще их всем обеспечить. дать Бесплатный дом. Выделять деньги на содержание детей бесплатно. Там, и скажу, тысяч хотя бы. Это уже герои по нашим временам. Которые сумели родить здоровых детей. А уж если они здоровые, то это сто тысяч сразу же каждому, блин. Каждой семье. Просто за воспитание. Кстати, ты знаешь, что сейчас некоторые люди... Детей, значит, усыновляют и получают гораздо большие деньги за усыновленного ребенка, чем преференции, которые получают от государства, если они рожают своего собственного ребенка. Какие там цифры? Я не, не буду врать насчет цифр, но я знаю, что некоторые люди как бы даже идут на это, усыновляют детей просто для того, каким-то каким образом свести концы с концами. Ну, в принципе, это удобно, получается, и для. Ну как, получается, какой-то бизнес, понимаешь? Ну как, это все равно помощь населения какая-нибудь такая. Друзья, какая у нас следующая новость? Индия и Китай. Не, давай еще местную. Я извиняюсь, тут у нас техническая неполадочка произошла. Сейчас посмотрим. Что-то у нас зарядка. Что-то мы зарядочку... Так, ладно. Следующая, кстати, новость еще у нас Костромская осталась. В бывшая заведующая молочной кухни украла 5000 пачек сухой каши. В карманах унесла, что ли? В общем, возбудили какое-то дело, но до конца им довели, потому что она... То есть 5000 пачек сухой каши на 380 тысяч рублей. 380 тысяч рублей, это реально. Слушай, 5 пачек сколько одна пачка-то, получается, стоит? Ну, сколько там рублей? 20-30? Да, круто. Но самое главное, знаешь, что уголовное дело, так понял, не как бы... Ничем не закончится, потому что она ущерб возместила 380 тысяч рублей А как ты считаешь, вот Например, бывшая заведующая молочной кухни Хренак там утащила 5, 5 тысяч пачек К ней пришли, сказали Все, возмещающее Нафига -ка с карман 380 тысяч рублей? Ну просто да ну, представь, вот ты смог бы там 380 тысяч рублей из кармана достать? Да вряд ли. Скорее всего, я достану 5 тысяч пачек каши 380 тысяч. Она так что-то приписывала, что там каким-то младенцем эту кашу готовила. Ну, в любом случае, делал какой-то подозрительный, блин. Ну, если она действительно украла, ну, давайте разберемся, пусть она пострадает. Просто она возместила ущерб и все. А если бы ее не нашли? Ну, как Такая страна у нас просто. Есть особенности. Особенности то, что называется национальной охоты, да? И рыбалки. Кстати, вот о рыбалке и охоте. тут Владимир Владимирович Путин у нас посетил Дальний Восток из GoPro Охотился за щукой. Достал такую огромную щук, видел там картинку? Конечно, он по интернете интернет гуляет. Да, круто. Ну так, красиво, наверное... Ну, ну, молодец думаю, он да за и умеет Пусть находится. этот да, заведет там канал на ютубе там рыбалка там да. рыбалка с, с Владимиром Путиным и я подпишусь а он взорвал бы наверное интернет этим каналом да он кстати выпустил мальков Байкал Поставил... повелел поставить электричество в Монголию как я представляю как Путин будет... такой друзья подписывайтесь на мой канал мы будем ловить еще больше щук повелел выплатить пострадавшим от весных пожаров Поверил построить дорогу на Альхонь, не качай стул. И поручил прокуратуре проверить Байкал, значит, почему он загрязняется. В общем, всех развел, навел порядок. Еще заложил завод на Дальнем Востоке. Призвал специалистов значит, на строительство, на поднятие, так скажем, Дальнего Востока. Призвал Газпром не строить дворцы. Призывал не сажать бизнесмена за экономические преступления и не зимать у них жесткие диски с компьютеров. О, в общем, вообще, развел ну, порядок полностью. Призывает, да. А кого он, интересно, призывает? Вот я президент страны, у меня фактически полная президентская, как сейчас, президентская республика. То есть я вообще, как царь, кого призывать? Вот я пришел к себе домой, например, у меня фигак там пол да, проваливается, пол, да, там призывает. крыша течет, предположим, да? кушать нечего в дому, я пришел, я призываю починить крышу, я призываю отремонтировать пол. Я не знаю А кого я призываю-то? Каких духов он там призывает, экстрасенс там нашелся. Ну как-то это, нет, просто как-то это звучит странновато, честно говоря. Вот с призывами, с призывами как-то странновато. Кого он призывает? Вы практически он сам себя должен призывать. Как-то это странновато. Не призывать, а действует. Что, конечно же, the... Действующие власти не наблюдаются, они только призывают кого-то. Судья Халялева, Хахалева, Хахалева, Хахалева, которая два ляма на свою дачуру потратила, слышь, Весь интернет mm. гремит, короче говоря, начали под него бедняжку копать, тут судейский какой-то там комитет И есть. Э, резонанс общественный, дал свой. Ну, ее правда. завалили, конечно. Но мне бедал. кажется, ее бы не завалили, если бы не было общественного резонанса. Да, резонанс. вот Сколько смотри, как это работает. Да? Это работает, друзья. Это реально работает. Кто там слил информацию, что она фотографии там, видео разместили, друзья, посчитали нас два ляма, да. С говном не мешало, но когда мы вместе, мы представляем какую-то силу. Да, это реальный, как говорится, факт того, как люди через информационное поле могут очень сильно воздействовать на таких вот людей. Которую чуть просто, представляешь? Когда в стране не счета, она за 2 миллиона устраивает свадьбу своей дочери. И сейчас под нее копает, короче, сна... последняя тема. Мне кажется, Алексей Навального уже работает активно. И последняя тема, она там, три диплома. Заявила, что она потеряла, потеряла три диплома об высшем образовании. Ну, потеряла, представляешь. Ну, шла, шла, фига, потеряла один. Потом в чистое время другой. Ну, я думаю, что ее завалит в конце концов. Я имею в виду. Ну, не справедливость должна в этой ситуации. Да, да. Я думаю, что... Очень я... много, конечно, ситуаций проходит мимо справедливости, но здесь надо, надо что-то сделать. Публичную порку, конечно, не устроит власть. И правильно, по Нечего борзеть. Реест российско... Реестр блогеров Российской Федерации не будет заявить. Ну, официально. Слава... богу. Одумались просто, это, конечно, дико было бы, если... Да, они не одумались? Я не понял, что технически это невозможно. Кто будет регистрироваться Так они просто бы опозорились. Кто? Это я понимаешь? Не невоз... Это наш кстати, был такой закон, они приняли закон о том, что нужно заявлять, заявлять о двойном гражданстве. Слышала я Нет, годика нет. два назад. Что, что такое? А потом там стали, короче говоря, ну то есть, если у меня, например, есть mm -hmm. какой-то еще гражданство, я должен об этом официально заявить. Mm -hmm. А потом отменили, то есть поправки сделали, потому что ну, в Крыму. Очень много людей, у которых еще где-то под украинский паспорт лежит, mm -hmm. На всякий случай в Европу съездить без визы. Вот. И они, кроме территории там таких-то, таких-то, таких-то, технически невозможно сделать. Также здесь они, это, вот этот реестр блогеров, ну невозможно технически создать. Что, кто к ним пойдет регистрироваться, что ли? Нафига? Ты придешь зарегистрироваться, и скажешь, плати бабло, тогда! мы тебе сейчас заплатишь за то, что мы тебе, как они называют, это всякое там, блин, слова-то всякие такие эти. Лицензию выдадим, проведем да. сертификацию твоего оборудования, да. бля Канал субъективное мнение ритических людей точно бы не пошло регистрироваться Я не понял, что технически это сделать невозможно И поэтому сказали, не будем мы Нахрен с вами, что хотите Вот. И вот еще следующая уже такая международная новость Иран подал жалобу в Безопасности Он против очередных санкций, которые на них наложили И хочет их оспорить Как ты считаешь, почему? Я считаю, они правильно делают, потому что они хотя бы считаются санкциями, потому что это очень разумно и это очень логично. То есть они понимают, что санкции на самом деле работают, они под санкциями весь... сколько Зачем, они? Вот, просто зачем вот эти санкции, зачем вот как наши власти эм, дурака валять, грубо говоря, да? они просто по-умному делают, зачем им эти проблемы, зачем они просто... Они, они... они делают это все дипломатически, то есть это политика. Надо решать все как бы дипломатическим путем, а не то, что да нам наплевать на ваши санкции, у нас страна в... внутри вся есть, хотя ничего-то и нет у нас. То есть, то есть они реально к этим вещам подходят, да. они знают, что ну, они действительно действуют, они Адекватный, действительно приходят по народу, сказал. они адекватно требуют совещания. На наша безопас... власть в некоторых внешних политических ситуациях ведет себя, по-моему, неадекватно просто. Ну да, ты как-то на детский сад больше похоже. Так, по санкциям мы поговорили. Да, вот в Венесуэле, конечно, произошел случай, такой страшный случай с одной стороны, но очень показательный с другой стороны. Да. Особенно для, ну, в общем-то, для, так скажем, нынешней ситуации в мире. И в России в том числе тоже. Да, для России. То есть я вот сейчас зачитаю. новость. Ну, произошел подрыв колонны полицейских в Венесуэле. Вот посмотрите видюху. Там, значит, идет колонна, на мотоциклах едут полицейские. Какая-то такая... Какая служба безопасности для разгона. Вы знаете, сейчас в Венесуэле происходит такая движуха очень активная, Мадуру там пытаются спихнуть. И, в общем-то, произошел подрыв полицейской колонны. И что бы ты думал, люди аплодируют. Вот люди ставят, аплодируют, там мясо летит, представляешь, кусками. А там стоит толпа людей они вот так вот аплодируют. Представляешь, как они наредят эту власть и вот тех людей, которые пытаются очень охранять эту власть. Парадоксально, да, и это не только. Венесуэле, это во многих странах, то есть у людей ни для кого-то не секрет, то, что у людей у общества вырабатывается негатив к полиции, к правоохранительным органам в какой-то мере где-то сильнее, где-то нет. Потому что эм, правоохранительные органы, ну, как бы э, система, э, в каждой стране система сама так делает, чтобы у людей вырабатывалось такое отношение. Ну, не во всех а странах, конечно. В просто... гражданской стране вы должны вспомнить, да, по как в Советском идее, Союзе, да. как вы были милиции. вот эти вот. <связывая> да, по своей это люди должны любить. Они же как бы полицейские, они нас охраняют, они охраняют наши права. Там, чуть что с нами случится, мы должны пожаловаться, и нам должны все как бы Да, <связывая> как бы услуги народу есть... решить наши проблемы да. они должны Развести китай. людей по закону. А, да? в итоге, <связывая> мы, Без а в итоге мы, как бы, грубо говоря, ненавидим этих людей, потому что Да, в том числе России, э, ка почти каждый человек там может рассказать какую-нибудь историю. К сожалению, с, это так, с, да. С плохим, так сказать, с плохим сюжетом относительно полиции, как... При взаимодействии с полицией. Знаете, да. вот это вот название полиции мне вообще, бля, коробит, честно говоря. Каким нахер полиция, бля, вообще? Нахера надо было менять? Была милиция, все к этому привыкли. Милиция, кстати, с греческого переводится, как вооруженный народ, который наводит у себя по порядке. Грубо говоря, народная дружина, да? И вот они, полиция. Полиция это буквально... Слышал, да, вот это как переводится? Это уже как бы... Вооруженная такая группировка, которая направлена на охрану режима. Но ну, это с Запада, опять же, было взято. Ну, нахрена, я не понимаю, нахрена. То есть, для чего ты? Ну, наверное, просто... Ну, да. Но там, как бы, знаете, была же какая-то реформа внутри правоохранительных. И тут решили название, как бы, с чистого листа. Там, как бы, вот, забудем взятки, там, забудем все, что было плохое, с чистого листа. Начнем с новым названием. В итоге, друзья, все то же самое осталось, только форму поменяли. И стали иногда очки носить, как в американских фильмах. Ну, кстати, вот эта форма сейчас современных полицейских вообще как, то так, не знаю. Ну, ладно, хрезами с полицейскими. Раз, расстрел банды ГТА в МОСОБУЛ суде. Короче, обвиняемых в убийстве. Вот там произошло. Якобы в лифте там они захватили оружие и, в общем-то, постреляли сначала полицейских, ну, там, не с лицейских, а этих судебных приставов. А потом, значит, расстреляли нахрен всю эту банду GTA. Кстати, вот GTA, я вообще не знаю, что это такое. GTA, друзья, Вот ты расскажи, друзья... вещь, как okay. это связано. Я уверен, что многие, кто сейчас смотрит этот стрим, GTA это игра такая, где, в принципе, очень много дается заданий на э, убийство и в итоге там банда на банду. Ну, это, как, так сказать, метафора, да? То есть, получается, они вот это название сами для себя, что ли, это банда взяли... Именно вот с, того, с, с той как ну, бы игры перетащили, да? Прикольно. Я вот не знал, честно, GTA, нет, GTA, ну, GTA. нет, GTA. это игра культовая, на самом деле. И очень много миллионов людей в нее играют. Но на самом деле непонятно, каким образом МОЗ обл судя... а, кстати, насчет GTA-то, в общем. Когда вышла новая часть три года назад, uh -huh. э, стояли в очереди, покупали, да, uh -huh. и нуга она ставила, там денег, как, ну, недорогих, но тысяч пять в рублях, если. И, в общем, был такой случай, э, фанат игры GTA, в общем, у него не было денег на эту игру, uh -huh. он отследил человека, который убил эту, купил эту игру и, в общем, в переулке убил его и забрал игру. Херобы. То есть настолько хотелось поиграть, да? Ну и в итоге-то, как было заявлено, эта игра вырабатывает жестокостью людей. Ну, значит, точно вот с этой игрой GTA как-то связано. Вот у нас новая газетка такая, я слышал оппозиционная. У нее есть журналист там какой-то. И как-то сильно власть на него заточилась. И решили его просто выдворить за то, что там какие-то проблемы с паспортами. Вот. И вмешалась аж целая СПЧ, и Предписала Российская Федерация не водворять журналиста Новой Газеты. Я вообще не понимаю, вот нафига вот нужны вот такие вот как бы моменты связанные с водворением каких-то журналистов, затыканием ртов. Неужели вот власть не понимает, что чем больше они будут нагнетать вот это давление в этой кастрюле, да, чем больше они будут как бы, действовать на то, что запрещать презумпцию этого вот, вот, -плю -плю так называемый, да? С Грибачевских времен это еще фраза. Чем сильнее в обществе будет вот этот раз, раз, раздрай. И в конце концов кастрюля просто взорвется. Зачем нужно это делать? Она кипит уже. Вот. Хочу Здор... сказать про интересную цифру, друзья. 15 миллиардов рублей на содержание президента. Ну, я же не знаю, насколько она официальна, а неофициальная, но круто, а, если это да. правда. Это вообще круто. 15 миллиардов, да. Сколько там бюджет костернетом Сколько... Ко тогда делает, не помнишь? По-моему, 4 миллиарда. Где-то да, да-да, 4 миллиарда рублей. Что-то 13, тогда Еммит за емят. Да, 13 они да, да. собирают, 9 сливают, 4... Но 15 миллиардов рублей, друзья, для содержания президента, это довольно круто, учитывая то, что у него, как бы, бабки слева откуда-то еще идут. Ну, мы этого не знаем. Ну, допустим. в любом допустим. случае, вот в смысле, помните, вот был такой председатель... Коммунистической нет, партии. да, да ладно, да, даже если не тут, то просто если официально 15 миллиардов рублей, это уже жестко как-то. Это очень жестко, это очень круто, это, блин, из городов фактически. Ну, короче, не скромничают как-то, не скрывают. Это очень, нет, это как-то да, это как-то очень нескромно, ну, особенно... И просто как бы это Особенно в положении. особо даже не возникает, а, ну, зря, друзья, зря. А ты слышал такой был Леонид Ильич Брежнев? Он слышал о таком, конечно. А то okay, знаешь, я такой? Вот у он. руля нашей страны стоял. Когда у руля, да, у руля стоял. Вот знаешь, как его называли? Дорогой Леонид Ильич. И вот дорогой Леонид Ильич ни хрена не строил Советскому Союзу практически. Но у него была какая-то госдача, которую отобрали у него сразу как только он умер, но у всех его родственников, наверное, у него, наверное, там еще что-то было, но его был, называли дорогой Леонид Ильич, и получается, что вот этот дорогой Леонид Ильич, вот в целом, для огромной страны, вообще ни хрена не стоил. Вот охрана, я слышал, по крайней мере, что охрана сейчас, вот ФСО, она где-то раза в три увеличена, федеральная служба охраны, раза в три увеличена той службы охраны, которая была в Советском Союзе, которая охрана первых лиц государства. Блин, да. от кого они их охраняют, я не все понимаю. Вот, в принципе, нормальное государство, я считаю, первые лица вообще не хрена охранять. То есть, если у нас нормальная страна, и это действительно народный, как бы, народно избранный президент, например, или какой там еще премьер-министр, вообще его нахрен охранять, если он все народно избранный. Его все mm -hmm. любят, его все на руках будут носить? Бабушке ему будут конфетки там дарить, я не знаю, mm -hmm. клубничку будут ему носить, он будет только радоваться. Приехал плюс ему хренак сразу же бабки, клубники там, лисичек нажарили, за стол mm -hmm. посадили, а его фига как ФСО охраняют. Ну, это ненормально, я считаю. Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии, 19 туристов пострадали В Абхазии продолжает лихорадить, многие туристы уже в Абхазию ездить, ехать не собираются Там по одной из версий, где-то там по горам гуляли, произошел взрыв боеприпасов на каком-то складе, причем в очень живописном месте Непонятно, что-то с Абхазией творится, то там зарезали кого-то кого из туристов как ты считаешь, почему абхазия такая фигня началась? Раньше люди ездили туда, было очень хорошо. цены, говорят очень низкие. Нет, но ну, вообще. главное там очень в географически опасном положении. Там, то есть она непосредственно находится недалеко от стран, где происходят боевые действия. Не говоря, она находится между Грузией и российской федерацией, Краснодарским краем. Ну... То есть, это спорная территория, в принципе. Сейчас это спорная территория. Вообще на, на юг, ее своей территории. Юг, да. юг вообще сейчас, да, да даже если взять Грузии, ну, особенно все то, что пониже, там нет-нет, э, да теракт происходит в этих странах, потому что э, там нескольких километрах, э, может, тысяч километров э, ИГИЛ. А я думаю, что просто знаешь, в Абхазии все равно какой-то контроль был. Служб безопасности Российской Федерации, и просто, мне кажется, у них уже руки до туда не доходят, до этой Абхазии. Mm. Наверное, с этим связано, что там... Mm. Да. Ну, как бы, да, до да, Сирии руки доходят, а до Абхазии не доходят. Да, в Сирии наши туристы не отдыхают, а в Абхазии mm. отдыхают. Ну, надо как на порядок. Если уж вы взяли ку курировать эту территорию, то ну занимайтесь нормально, чтобы yeah. там, по крайней мере, yeah. склады-то не взорвались. А склады. То же самое с Крымом. Раз вы взяли за Крым, так, пожалуйста, дайте людям жизнь, Ур ну, уровень жизни дайте людям. На Дальнем Востоке произошло большое отключение, почти весь Дальний Восток оттал, остался без человечества на один час. На один час, представляешь, для, для информации на... у и, все, все, и всех просто как бы от, от жизни отключили, да? Это, конечно, жестко. В нашем цивилизационном да. мире, да, отключиться на час электроэнергии, это, конечно, очень жестко. Это страшно некоторым стало, мне кажется. А, кстати, ты знаешь, это, в принципе, практически невозможно, потому что у нас единая энергосистема, огромные перетоки. Вы ну, то есть, что... вы считаете, специально было? Ну, слушай, я вот, честно говоря, не представляю, как можно отключить практически огромный регион Дальнего Востока mm. от электроэнергии целиком, блин. Там же перетоки, там в Сист... Было... Советском Союзе была построена достаточно мобильная энергосистема, она дублированная была, фигак, и отключили. Ну, может, да, что-то происходило за этот час. Я думаю, что там какая-то мутка всегда происходила. Да, Я... Очень мутно, очень мутно. Очень... Вот Владимир Владимирович это... полу... поручил, Вась. кстати говоря, там в Монголию троэнергию передать. Может, mm. с этим связано там что-то? Монголам как-то не так. Но в Шеранули, власть что-то мутит, потому что это подсел только власти, как мы все понимаем, отключить. Ну, это не власть, это технические вещи, но явно происходили какие-то, скажем, ну, нештатные, очень нештатные переключения. Я думаю, они были связаны либо с Китаем, либо с Монголией, потому что явно какие-то нештатные переключения. Передача огромного количества энергии одномоментная, да, какие-то регионы. Потому что, ну, что там Дальний Восток, там ни хрена фактически не осталось. Ну, города, конечно, крупные есть, Дальний Восток, Хабаровск, да. Но он Но... потребляет и потребляет, хрена, как учили на целый час бы. Ну, не знаю. Друзья, давайте перейдем к Алексею Навальному, что там у нас. Оль, там, короче говоря, программа «Кактус», тут заставочка такая пошла. И к ним пришло в гость. В В форме, онлайн. Я представляю, как сразу у них просмотры. Блин, поднялись. Представляешь, там смотрят все этот кактус, и гости в онлайне, там Не, друг другу начали смс Посмотри, стоит, там картинка красивая. Приглашали а... Юрия Дудя, там, поперечного, Даню. Это все фигня. Вот когда мусорок забегает на огонек. другое. Ты, кстати, на резинову, там кактус, наверное, просмотры поднялись эти вот. Да, да, проверить, кстати. Когда там миллиончик-то стоит под этим. Сразу же под этим стримчиком, да? Ну, да мы учили, кстати, повесточки 300 тысяч рубликов нарисовали. 300 тысяч рубликов нарисовали. Знаешь, за что? Да, я видел в последнее время, то вот э, Навальный да, суд вызывали ему штраф и так далее. Ну, да, вот, да, вот. да, Я видел, короче, в общем, это видео, как ему приговор выносит. то есть Навальный уже вот так вот стоит с таким лицом в телефоне, что-то, да-да-да, ну что, говорите, говорите, я точно слышал тысячу раз, давайте-давайте, так, а, ну все, я пошел, до свидания. Не, ну в любом случае 300 тысяч штраф это реальная сумма, а не даже что им вешают, это скрытая форма коллективного публичного мероприятия, это вот субботник. Слышал? Да, да, то, что агитационное субборнение. Как и да. было еще написано, Навального оштрафовали за положительное... Э, как там? Навального оштрафовали за э, формирование положительного отношения к Навальному. Бля, ну я, конечно, вот это вообще не понимаю. Вот в Конституции написано, граждане России имеют право на шествия, митинги, имеют право собираться мирно, без оружия требовать то, что они хотят. А теперь нам повесили кучу законов, там и то сделать, и то сделать, и туда подать, и справку о том, что ты там не болеешь, что у тебя туберкулеза нет, что еще что-то, еще что-то, блин, ну то есть фактически никак нельзя вообще какой-то митинг и шествие официально сделать, да? Это пример, знаешь какая фишка есть? У нас тут один клоун был в глава местного этого там э, пожарной части. Он не курил, короче говоря, и хотел, чтобы все у него в пожарной части не курили. Так, вы, знаешь, какой приказ выполз по пожарной части? запрещено курить... То есть, нет, разрешено курить на расстоянии 5 метров от пожарной части. Ближе запрещено. И следующий приказ. Удаление от пожарной части на расстоянии более 5 метров запрещено. Пипец! У нас примерно сейчас так же с митингами, понимаешь? Mm -hmm. Разрешено! Да митингуйте сколько хотите, блин. Ну надо то, вот это, вот это, вот это, вот это, блин. Вам, конечно, можно, но только знаете, что нельзя. да кстати, атаки на штаб Навального, вот атака на штаб Навального в, в Краснодаре произошла очень мощная. Не смотрел, там ногами дверь выбивали, да, там да, вообще пластиковую. Да. Не первый раз, просто бабушки вот эти путинисты набегают на штаб. Ну просто, там, да, ну, такие да. отмороженные бабули, конечно, да. И самое главное, знаешь, вот это вот, больше всего вмущает, это вот такое, двойной стандарт полиции, когда они вот на то, да. что они смотрят надо все, да ну, нет, это все, это. Да нет, это неудивительно, даже обсуждать не надо, это просто неудивительно, это... И с этим, конечно, не надо мириться, но просто как бы это уже нужно принять как должное, и с этим нужно бороться уже просто. Ну да. да. Кстати, вы зря так делаете. Просто, ну как а бы. зря стороны, так делает Понятно, делать. сложно. Сложно бороться нам, обычным гражданам, с полицейским, у которых есть особенные привилегии, да. Но. Это кастрюля, я повторяю, кипит, и когда-нибудь это все взорвется. Да, и вот, кстати, вам это припомнят то Вот вы сейчас смотрите на бабушку. мы да? говорили новость про Венесуэлу уже. Да. Не надо этим заниматься. Вот Не надо, вы же сами на себя. То есть, ну, вы нет, скажите, был Советский просто Союз. Просто они работают, да, кормит семью. Просто у них такие приказы, да, я понимаю. Но, опять же, это выбор дело каждого. как бы. Я бы не стал работать, например, полицейским. Я бы, я скорее сдохну, чем стану полицейским, я честно говорю. Не, ну даже если вы и стали полицейским, тоже можно их что-то как-то, знаешь, на тормозах спустить. Ну, можно да. как-то бабушку взять, и сказать, бабушка, ну давай как-то вот. делать это все дело в правовом поле. Ты, я понимаю, что ты чем, с чем-то не согласен. Тут можно очень много делать так, как ты имеешь право по своим служебным обязанностям. Да можно что-то спустить целый... на тормозах, можно что-то... Мы делали целый выпуск про полицейских, если вы смотрели, то вы знаете, там, ну, беспредел полицейский у нас есть, имеет место быть в стране, к сожалению. Да, и вот, смотрите, в 1989 году был Советский Союз, потом в 91-м, хрена его не стало, блин. Вот раз, посмотрите, за 100 лет, за 100 лет на территории, на территории, где мы живем, уже третье государство Российская империя раз, Советский Союз два, Российская Федерация три. За сто лет. И причем эти государства менялись принципиально. Угу. Там совершенно другие политические режимы были. За сто лет полицейские. Нахрена вам это надо? Че, вы знаете, что будет завтра? Вы что уверены, что это будет длиться всегда? Это длиться всегда не будет. Посмотрите на историю. Проанализируйте историю. Кстати, вот последующая новость. Психически больной сотрудник ФСБ зарезал жену и дочь. Ну сколько от этих сотрудников, да? Там, то есть ну просто опять же. Ну, вот его на суде признали с... больным. Страшно становится, когда э, в правоохранительных органах тех же встречаются такие люди, которые способны убить семью, а э, спрашиваются, что они могут сделать с нами, с обычными гражданами. Которые. Просто там... да. Мы опять же делали там выпуск, как там была вырезка. Тук-тук, друг, открой или я тебя убью да. То есть. Это вообще, такая... когда вот. у людей, у которых есть огнестрельное оружие, да, ну, э, и... Которые работают в силовых органах, каким-то образом воздействуют ними, на людей... С ними страшно жить просто. Это, конечно, страшно. Так взял, прирезал. Фу. Лишь бы их там не служил, вот, А вдруг у него плохое настроение, он тебя взят, возьмет, убьет. Вот в той же пробке будет стоять, ты будешь медленно дорогу переходить, а он уйдет, выйдет, тебя зарежет. Ну да, потом докажешь, что ты со мной Вот именно по Сирии тут новость пришла 40 человек, тут озвучили в Сирии уже погибших правда сейчас опровергают и говорят ни хрена не 40, а всего 10 а хрен резкий не слаще, я считаю хрен редкий не слышишь. понимаешь, вот представляешь, 10 человек погибли в Сирии а за что они там погибли в Сирии? -то? они говорят, нет, не 40, а 10 и кстати, фамилия интересная прозвучала погиб Володин там, военнослужащий знаешь, что такое Володин? У нас еще один Володин есть в такой интересный в стране. Представитель Госдумы, нынешний, Не Глава, как он называется. Спикер. спикер. Спикер. Спикер. Спикер. Я не понимаю, зачем в Государственном доме Российской Федерации называть человека словом спикер. Как ты считаешь? Ну, что такое спикер вообще? Спикер по-английски это говорун. Птицыговарун. Что, значит... вот кто говорит. Вот мы с тобой ну, сейчас значит, тоже значит, Мы сейчас с тобой да. два спикера. Ну, мне кажется, это метафора связана с политикой. Ну, просто притащили какое-то английское слово, приделали его. Зачем, нахрена? Ну, ладно. Вот тут был скандальчик опять. Очень конкретный. Владимир Владимирович Путин сказал, что он выдворит нахрен 750 дипломатов в США. 750. А их посчитали там меньше двух сотен. Дипмиссия вся тысяча с лишним человек, почти 90% это граждане Российской Федерации. И все не знают, что делать, как отмазываться. Заявление уже сделано. 750 человек дипмиссии США не могут. И, кстати, их ответ на санкции. Санкции. Слышал, там подписали мощные очень. Ну, в любом случае, Хрест ним там заявил, он не заявил. но ну, просто надо, я считаю, что глава государства и такие вещи заявляет хотя бы нормальные ему справки давайте, чтобы такого не было. Ну конечно. Ну а я не знаю, что позорится-то, блин. Это просто. Заявление президента страны, блин, 750 человек. человек. Там их дипломатов. нету этих. Как их зовут-то я опять забыл? Этих... Дипломатов. Этих послов, там, этих диплома... дипломатов, их просто нету там. Это там граждане Российской Федерации. Я этих... чувствую, что он как бы это делает на ну, отстань, как бы, да? Ну ты не отстань, просто какую-то справку дали. Ну просто я не знаю, ну вы разорвите этих консультантов, если Нет, он вот такую вы вот это да. Тебе дают... Ну, там, Тем более, ответ на санкции, понимаешь? У -у -у. То есть, там было... Понятно, что к этому будет особый интерес там, со стороны США, да? И он заявляет, что в качестве ответа на санкции он вышли... Да, вы... это там... профессионально. Ну, да, да, как минимум непрофессионально. Это как минимум непрофессионально. Фу, следующая новость у нас какая? Там по Кандер опять терки в США начались. Ну, ну да, каждый стрим про Кандер. Но в итоге-то все-таки данные, что начинается вокруг этой истории... Там мы сначала что было? Ядерное оружие КНДР. Дальше КНДР какое заявление сделал? Они там средства с доставки баллистические ракеты стали пулять куда-то там в сторону моря. Теперь США сказал, что оно не будет решать КНДР вопросы силовым путем, все будет хорошо. Они там за демократию, так сказать, пусть они сами разбираются. И, кстати, это очень тревожная весточка, потому что все войны начинались именно так с заявления о том, что мы не будем начинать никаких военных операций, mm -hmm. пусть люди сами решают, пусть например, у них все например, хорошо. Например, даже вот если взять э, Великую Отечественную войну, так же начиналось. Первая мировая война начиналась именно с таких заявлений. То есть это тревожный очень сигнальчик. Понятно, что НДР сейчас, в общем-то, в любом случае будет отвечать очень жестко и всеми возможными способами. Ну я надеюсь, ядерной войны не будет, друзья. Это, да. Главное, чтобы не было вот этого. Потому что если там просто, просто да, как бы мы понимаем, что, допустим, ядерная война это как бы тупик, да, в мире, то что мы можем знать, что там, например, у президента на уме. да, вот ну, да. ну, допустим этот сотрудник ФСБ зарезал семью, как бы, да, мы же не знаем, что на умах, да, у людей, там, допустим, в Иране тоже, где тоже есть ядерная бомба. Ну страшно просто иногда, когда об этом задумываешься. Из-за вот этой как бы угу. ядерной гонки вообще То есть, за... угроза миру, огромная да. угроза миру, да. Переживаешь вообще за завтра. И как было предложение вообще как бы избавиться да, от ядерного оружия. И как когда про, про это сразу забыли, да, ну, мне кажется, это очень хорошая идея избавиться от ядерного оружия и как бы вообще не производить его. Безусловно, безусловно. Ну, видишь, от ядерного оружия, надо просто людям к какому-то консенсусу прийти. Мне казалось, что вот, скажем, с 2000-го, там, до 2000-го примерно, ну, как раз, у 2014 -го года, как-то все нормально, более-менее было. А сейчас какие-то конфликты бесконечные, какие-то вот эскалации. Причем, вот я вчера РЕН-ТВ посмотрел так немножко, ты, блин, знаешь, такая эскалация жесткая. Вот там в Литве сволочи, в Эстонии сволочи, на Украине сволочи, они нас не любят, ты такая жесткая эскалация идет, понимаешь? Прям люди это подводят, нагнетают, да. нагнетают, нагнетают. Нахрена это надо, понимаешь? Ну ж, Война ни к чему хорошему в любом да, случае вот, не приведет, блин. Да, вот можно... Мы в Сирию вот врываемся, да, наводим там какой-то порядок. А вы не думаете, что в итоге каким-то образом у того же ИГИЛ может оказаться в руках ядерная бомба? Что тогда будет? Нужно как-то все-таки более дипломатическим путем все решать. А то от некоторых стран, например, отворачиваются да, и просто истребляют их. Это да. неправильно. Это неправильно. В любом случае надо договариваться, Потому что есть такая вещь, приходить. как месть, да. И тем более араб. Тем более арабу, кстати говоря, крупное месть это. Вот его там бомбанули, да? Тем более. Он семью он, потерял, б... да? Конечно. И чего, блин? Его а потом... он знает, например, что его бомбанули с российским а потом... самолетом. А его потом наняли, допустим, в тот же Иран, да, работать на ядерный завод, да. А он потом как-нибудь возьмет, да и нажмет на эту кнопку просто. Притащить там что ну То есть это ни к чему хорошему полюбас не да. приводит. И безусловно, тут надо уходить. А тут надо как можно скорее уходить, там нам не хрен делать. Я понимаю, почему туда, конечно, пошли, для того, чтобы списать все на Сирию. Чтобы удержаться у власти. Да, чтобы... Смотрите, у нас война! Чего вы хотите, у нас война? Какие зарплаты? Тут, тут депутат от Оренбургской области слышал, что заявил. Что зарплаты, значит, врачей нам похрену... Нам главное то, что происходит в Сирии... Я же не помню фамилию, там кстати один патрон говорю. сколько стоит? Один патрон, там 6 миллионов... О, кстати, 6 миллионов долларов одна ракета, вот эта вот крылатая, которая называется «Калибри». 6 миллионов продолжаем на 60 рублей. 360 миллионов рублей. Это есть 360, получается 360 зарплат годовых. Да? На, делим на 36. Получается, мы имеем, мы имеем... То есть мы можем взять 10 врачей, 10 mm -hmm. врачей... И они будут 36 лет работать с бюджетом 1 миллион в год. То есть это нормально 1 миллион в год сейчас, да? То есть врач, ну, там... В принципе, это нормальные деньги, зарплаты там, скажем, 58. 80 А я, если, допустим, взять, вы знаете, все снаряды, да, не говорят, что... Так это одна ракета, представляешь? Да, это одна! Ракета. Ракета. Это 10 а врачей! Если взять все эти снаряды, там, допустим, взять зарплату этим военным, взять все бабки, которые они туда впухивают, да вы знаете, какую мы инфраструктуру сделаем в России? Просто вот у Алексея Навального, вот, например, политика на это заточена. И мне очень это симпатизирует, то, что он говорит да, в тех же дебатах со стрелком, сказал, что нужно бабки вкладывать в страну, да, они. А куда-то туда они... Ну, они туда просто улетают туда ну улетают. мы кстати, сказали почему это сделать понимаешь, с того списать мы в состоянии войны, все, кирды, какая вам зарплата вы хотите еще выступать против власти да вы, блин, враги народа сейчас это называется не враг народа, а террорист все, ты террорист, экстремист, свободен нахрен у нас война идет мы защищаешь на дальних рубежах По это списать можно вообще все что угодно да кстати, тут сбой платежей произошел в Сбербанке на целый час, там все охренели за голову стали бегать, кричать волноваться. Вот я, как ты считаешь, почему-то произошло, на самом деле, сбой. В общем, бывает такое в нашей системе, у меня у знакомой, в общем, она вложила, значит, деньги, да, в банк, какой-то тоже очень не совком что ли, по-моему, совком деньги, да, угу. где-то порядка миллионов десяти. Хера. И, в общем, обанкротился банк. Ну, какой-то, Совкул, не обманывается. Ну, в общем, крупный банк, да, и непосредственно с Центральным банком взаимодействующий, то есть mm -hmm. там тоже государство... Юрга, банк... кстати, вот тут недавно крупного. Нет, ну это где-то было года два-три ah, назад. Well, года два-три well, well. назад. И в итоге она начала писать в Центральный банк, президенту начала писать, и ей ответили то, что Центральный банк России не принадлежит. Извините, ребята, деньги улетели. Да, Жестко. То есть Центральный банк, друзья, России не принадлежит. Если все еще кто-то думает, что принадлежит, например, в учебнике по обществу знаний написано, что принадлежит. Нет, не принадлежит. Но Центральный банк это вообще международная структура. Она призвана... Она фактически привязывает национальную валюту российскую, да? Ну, вообще говоря, рубль это вообще не национальная валюта. Это просто некая такая единица, которая фактически привязана жестко к доллару, да? И ее количество регулируется центральным банком. Ее количество регулируется центральным банком. То есть рубль это не суверенная валюта. Mm -hmm. Рубль это не суверенная. Ну, сейчас мы давайте не будем опять в экономические вещи входить. Это отдельная тема. Что мы еще напоследок скажем? Ну вот, Польша требует от ФРГ репарации по Второй мировой войне. Как ты вот к этому относишься вообще? Правильно, это неправильно? Вот есть да Польша. Это... Зря все, зря они это все делают. Они ерундой занимаются просто. Зачем? А что? ФРГ богатая страна, бля. А за, а за Польша чем? очень сильно пострадала от нацистской Германии. Ну, как бы, Польша, этот народ, они, во-первых, сами перевирают историю. И, во-вторых, как бы там после войны все уже порешали, да? И они опять заявляют о чем-то. Ну, это... Как, как, ну, как бы все от, от, от современной Германии требовать то... Понимаете, сейчас Германия, которая в современном мире, она никакого отношения не имеет к тому, что было 50 лет назад. Не Это знаю, то же самое, что не знаю. Э, человек, там, который, допустим, навредил как-то твоей семье, да... А ты не смотрел, значит, того... я тебе перебью сразу же, что они имеют имеет никакого отношения к той Германии. Вот есть такой фильм «Он снова с нами», не смотрел документально? Mm. Смотри, очень интересный фильмец. Ну, в общем, для меня это то же самое, что человек, допустим, тебе навредил, да, и ты потом умер, да, и ты мстишь не ему, а его сыну. Ну, вот это как-то... Ну, да, может быть, я с тобой согласен. Мы ну, будем заканчивать тогда основные новости Костромы, основные новости... России основные новости мира мы как бы то есть, где ну, по было крайней... более менее интересно. Ну, по крайней вы... мере, которые нас заинтересовали, да? Вы герои За друзья кто продержали с нами эту 51 минуту. Мы, кстати, будем делать тайм-код, если кому-то интересно там основные новости посмотреть побыстро, да. вы можете по таймкодам смотреть. Скоро будут более качественные стримы, то есть у нас скоро отходит аппаратура. Будет лучше качество, будет другой звук. Поэтому, друзья, осталось еще немножко и. Будет интересней спасибо ставьте лайки подписывайтесь нами. на наш канал всем привет пока mm. до свидания где же эта кнопка а вот она